Всем привет! Вы на канале "Зашумим". В сегодняшнем ролике мы с вами рассмотрим пример установки омывателя камеры заднего вида на автомобиле Kia Sorento Prime. Омыватель камеры мы будем устанавливать вот туда. Здесь сейчас стоит штатная камера. Сейчас разберем все и потом покажу, как он будет выглядеть изнутри. Предварительные результаты работы у нас выглядят следующим образом. Значит, вот в этом месте мы сделали врезку, поставили клапан, здесь у нас вот тройник. Дальше пошел шланг у нас по штатной проводке, пока он заканчивается здесь. На самой камере мы сделали самоомыватель, то есть он визуально выглядит вот так вот. Кусочек шланга и еще один обратный клапан. Соответственно, этот элемент у нас будет стоять с той стороны. Вот этот шланг у нас уйдет <как> вовнутрь и там подключится к обратному клапану. Работы по установке омывателя камеры у нас завершены. В готовом виде выглядит он вот так. Это маленький жиклер, который устанавливается у нас над камерой. Сейчас продемонстрируем, как он работает. Вот, работает он совместно с омывателем заднего стекла. Всем спасибо. На этом все. И до встречи в следующих выпусках.